Вы заметите, через год я уже буду держать не такую, а вот такую вот кучу денег. Это будет уже там 100 тысяч долларов, возможно, больше. И это, ребята, не шутки. Привет, ребята. Добро пожаловать на канал. Я раньше, кстати, не знал, сколько вмещается денег в одной руке. Теперь смело могу сказать... То, что вмещается 100 тысяч. Будь здесь 110 или 120, уже было бы это все неудобно держать. Сразу вас хочу поздравить с наступающим Новым Годом и Рождеством. И также сегодня я хочу подвести свои итоги за 2022 год. Здесь не будет какого-то, знаете, такого вот пафоса, а вот у меня много денег, я вам покажу, как сделать так же. Нет, это мой видеоучет за 2022 год. Я покажу, что лично я делаю. И, возможно, это для вас будет некой мотивацией, потому что я делаю те вещи, которые мне на самом деле, ну, как... Как-то все-таки помогает, видимо, в жизни, раз я смог добиться таких результатов. Эту тему я отложу в сторонку, а теперь давайте уже переходить непосредственно к делу. Каждый год в самом начале я прописываю себе 100 целей. Это такая банальщина, в которую там многие не верят, говорят, не надо это делать. Я лично когда-то это услышал и начал это делать. Могу сказать то, что мне это конкретно. Прям помогает. Почему это мне помогает, я вам покажу немного позже. Каждый год я вот сажусь там, например, 28 декабря или там за немного за 3 дня. Иногда я это делаю после Нового года, но обычно стараюсь до Нового года. Я записываю себе 100 целей. Цели я себе написал, это как маяк моря. Ты когда видишь маяк, ты четко понимаешь, куда тебе плыть, чтобы не сбиться с пути. Поэтому я считаю, то, что если ты поставил цель, ты наконец-то четко понимаешь, чего ты хочешь от этой жизни, какого цвета ты хочешь себе машину, где ты хочешь себе дом. Блин, да ты все понимаешь. Ты вот когда садишься, вроде бы казалось написать 100 целей. Это так легко. Но я сажусь и я такой думаю, ну, хочу красивую машину. Потом начинаю думать, а какую машину я хочу, красную, белую, или я хочу себе BMW или Mercedes, непонятно. То есть цели надо ставить конкретно, лично я так себе пишу. Далее, я пишу, я там купил себе какие-то подарки, я купил себе часы, а какие я хочу купить часы. Я могу себе купить самые дешевые роликсы за 10 долларов, и это будут часы. А нет, ты конкретно написал марку, и знаете, когда ты просто понимаешь, чего ты от жизни хочешь, это становится все более так понятным. То есть у тебя уже появляется некий план на жизнь, ну не план, а Конкретные хотелки на твою жизнь, понимаете, есть такие цели простые, допустим, я сходил в церковь, это простая цель, ее можно хоть каждый день делать, но ты иногда настолько завис в делах, то что ты ну просто забываешь как-то там посетить церковь, там сходить в кино, уделить внимание родным, близким, поэтому у меня в целях есть такие, знаете, цели небесные, когда ну просто кажется невозможно достичь, но ты их просто ставишь, чтобы... У тебя все-таки было желание как-то все больше развиваться. Набрать полтора миллиона подписчиков на ютубе. Но ну это, ребят, ну это высшая крыша за этот год, конечно, было. Потому что год вы сами знаете, какой был. Плюс медвежий рынок на биткоине. Плюс эта тема уже никому не интересна. И вообще, как бы это было сложно сделать. Но в целом, я себе просто ставил и такие цели, ну, которых по факту было нереально добиться. Но если бы что-то вот такое щелкнуло, а можно было добиться. Были у меня также простые цели. Вот попробуйте регулярно читать Ивангель. Это сложно. Каждый день... Ты возьми, попробуй почитать Евангелие, или хотя бы через день, или хотя бы один раз в неделю. Да это сложно делать. Многие, знаете, они там недельку поделали, все забили, как бы такое. Я переночевал в палатке. Вы скажите, вы были в этом году вообще в палатке? Кто-то за всю свою жизнь в палатке не ночевал. А для меня такая цель, чтобы душе было приятно, это все-таки, ну, не нужно забывать. Потом съездить на летнюю рыбалку. Тоже, казалось бы, это да, блин, вот и рядом пруд. Можно съездить, но нет, иногда тебе дела, иногда то, э, ты вечно занят, где-то побежал, и как бы то, что ты на самом деле в душе хотел там съездить на рыбалку, ты этого, к сожалению, не сделал. Я заработал более 50 тысяч долларов в месяц, я не знал, как я буду зарабатывать такие деньги, да, но сами факторы так как-то складывались, то, что, вот знаете, я раньше смотрел фильм «Секрет», но опять же, на него уже выпустили там кучу разоблачений, но когда-то я в это поверил. Как говорится, что у тебя в голове, то у тебя и снаружи, потому что если ты внутри как бы негативный, то и вокруг у тебя будет негатив потому что негатив как я считаю он все-таки притягивает к себе негатив а позитивные мысли они все-таки формируют какое-то позитивное окружение Приносит что-то тоже в жизнь позитивное, поэтому я стараюсь мыслить ну по факту позитивно, даже если там ситуация, ну прям косяк, я стараюсь с этой ситуации найти что-то полезное, но если вот там, даже вот в этом году у меня была там потеря на 50 или сколько тысяч долларов на трейдинге, да, это было жестко, это было больно, но я потом для себя такой понял, блин, Макс, это не косяк, это неплохо, то, что ты потерял бабки, ничего страшного, ты просто... Приобрел огромный опыт ценой в 50 тысяч долларов. Да у кого такой опыт, да ни у кого почти такого опыта нет. А у тебя есть. И ты понимаешь, что будет в таких ситуациях. Это круто, классно. Я то есть прочувствовал. И даже самой хреновой ситуации можно всегда найти какое-то позитивное и хорошее решение. В общем, сами видите, у меня были эти цели. Понятно, ты когда поставил 100 целей, что-то там выполнил, что-то там не выполнил. Но каждый год я также записываю свой видеочет. Первый свой видеоотчет я записал еще три года назад. Здесь YouTube, конечно, показывает. Да, год но здесь было три года я говорил в этом Ютубе то что я там добьюсь результатов чтобы там ни было показывал свои результаты их вообще добился Ну полностью свой путь Если кому-то будет интересно я потом оставлю эти видеоролики ниже под этим видео и вы полностью сможете просмотреть мою историю потому что здесь были итоги 2019 года здесь были итоги у меня 2020 года и были цели на 21 год здесь уже итоги 21 и цели на 2022 в этом году я я вам уже не буду показывать там свои цели на 2023 год. Я их там уже для себя публикую У меня уже как бы сейчас немного, короче, времени не хватает, чтобы это все вам и записать, показать. Ну, короче, ладно. Когда я написал эти самые цели, я начинаю написать благодарности. Что такое благодарность? Это когда ты, э, как бы у тебя нету там в жизни телефона, у тебя нету там какой-то хороших отношений с семьей, у тебя там какие-то вечные проблемы, я не знаю, ты не путешествуешь, у тебя вечно болят руки. И я, знаете, просто для себя начал писать благодарность. Благодарность это когда ты ссылаешь просто какие-то позитивную такую энергию в момент написания благодарности. Спасибо за то, что я чувствую себя свободным. Кто-то вот знает, вечно такой, блин, надо ходить на работу, а мне есть свобода. Я работаю, когда хочу. Я работаю сколько захочу. Где я захочу. И вот, спасибо за то, что я чувствую себя свободным. Я даже сейчас это говорю, мне так приятно на душе. И знаете, ну это некий такой, знаете, ритуал. Я раньше сидел, визуализировал, вот хочу такой дом, такую машину. Ну, не могу сказать, что это работает, но раньше по ночам, когда я лежал, засыпал, я такой лежал и представлял машину, красивый дом, красивую девушку, там все вот это. Но я начал писать благодарности, потому что визуализация, это, конечно, круто, но благодарность тоже неплохо. Спасибо за то, что у меня есть любимая девушка. Спасибо за то, что у меня все получается. Спасибо за то, что у меня очень много и добрых знакомств, то есть, понимаете, я пишу благодарности. Вот все, за что захотел поблагодарить в этой жизни, я благодарю. Спасибо за то, что я заработал миллион долларов. Да, даже если у меня нет пока миллион долларов, да, я просто написал Спасибо за то, что я заработал. То есть в будущем, когда я его там заработаю, я просто уже поблагодарил. То есть даже если вы там не получили что-то получили я вам не говорю что надо делать также я лично так делаю то что даже если не получил там какого-то желаемого я все равно пишу за это спасибо даже если меня там кто-то обругал я пишу спасибо потому что я приобрел какой-то ценный опыт короче вы поняли я пишу благодарности и для чего я их делаю нужно уметь находить позитивные моменты в жизни даже когда вы там в какой-то тяжелой ситуации, и когда вы приносите эту самую благодарность, это уже больше как бы связано с религией, то вам как бы притянутся те самые блага земные, это знаете, вот как писалось в Евангелии, просите, да дано вам будет, ищите, да найдете, то же самое и здесь, то есть когда вы... Благодарите, когда вы четко ставите цели, вы четко понимаете, чего вы хотите от жизни, вы четко благодарите за это, вы это получаете в ее жизнь. Не знаю, работает, ребят, нет, я не буду вас опять же говорить, делайте так, потому что вы чтобы заработать, допустим, вот эти э, вот деньги. Да счастье по факту даже не в деньгах, это сейчас инструменты, они конечно очень в жизни помогают, но по факту это инструмент. Но когда у вас есть благодарность, цели как-то, ну, мне попроще было. После того, как я написал эти самые благодарности, я поставил себе цели, я начинаю отчитываться по этим целям. Если я что-то выполнил, вот даже я написал 100 целей на 2022, попробуйте, сядьте, напишите, это реально сложно. Но когда вы написали, у вас уже есть одна выполненная цель. Это так просто, вот смотрите. Вы ставите, выполняете себе эти галочки, потом у вас нужно заполнить за год 100 галочек, когда вы ставите эту галочку, ну не знаю, мне намного проще становится, у меня просто появляется цель поставить 100 галочек за год, я конечно могу их на рандоме поставить, но я стараюсь все-таки ставить галочки, когда я действительно что-то выполнил, я написал благодарности, тоже не так это просто сделать, но я их написал. Я окунулся в воду холодную, в холодную короче, воду зимой, вот, пожалуйста, снял видос, окунулся, потом я сделал доброе дело не ожидать чего-то замел. Да, мы ездили к Сереге, он инвалид, мы ему подарили ноутбук, микрофон, И, короче, очень такой душевный получился видеоролик, тоже оставлю его по ссылке в описании. Купил широкий монитор, вроде казалось, ходи ты купи. Холодный кошелек приобрел, крутой петличный микрофон, и короче, каждую свою цель, даже если мы там вот куда-то ездили в церковь, мы стараемся все это запечатлеть, я это все подкрепляю скриншотами, чтобы в будущем, когда я на себя смотрел, то что вот все-таки я что-то там смог. Квадроцикл бани подарил, я попарился в русской бане, да блин, попариться в бане каждый день можно, но говорю настолько иногда обстоятельства... Крутят, что ты просто это сделать и забываешь. Купил квадрокоптер, который уже и потерял, но все равно круто. С палатки с ночевкой тоже крутой был видос. Конечно, вам он сейчас, наверное, в плохом качестве, да, но не суть важна. Сам факт то, что. Было тоже такое крутое время, тоже, ну короче, когда пишете цели, вы четко понимаете, что хотите. И главное писать эту самую отчетность. Место, кстати, крутое, ландшафты тоже крутые, вот смотрю и просто кайфую. Если бы я не поставил эту галочку, да я бы даже и забыл то, что я там был. А сейчас вспоминаю и понимаю, ну да, кайфово. То есть эту жизнь я все-таки проживаю как-то не зря. Я живу ее и для себя, и для родных, которые у меня рядом. Все стараюсь, короче, фиксировать. Вот, можете сами потом это открыть, посмотреть. Я вас не призываю в, в группу подписываться, потому что эту группу в, в ВК я веду в основном для себя. То есть, чтобы я потом сам вот такой вот открыл, посмотрел, что я тут делал, как я тут делал. Короче, вот даже нырял в горах и водопад. Ну, круто было. Правда, вода там была очень холодная. Короче, вы поняли. Вот такие вот штуки я делаю. Далее, в группе ВК я постоянно пишу себе вот такие вот отчетики. У меня есть цели МБО 2022. И здесь каждый день я пишу отчеты, что я сделал, какие у меня были цели, какие у меня были выполнены задачи по работам и финансам, по жизни, по саморазвитию. Вот, например, спорт, прогулка по Минску. Я считаю, что мне даже вечером пройтись, уделить время хотя бы немного на ходьбу, это уже хорошо. Покатался на лыжах, круто. И в конце я просто пишу небольшую такую историю, что я делал в этот день. И чтобы Для чего я вообще делаю? То есть ты когда пишешь этот отчет, ты понимаешь, что, что этот день ты прожил не зря Но если ты в конец дня садишься и тебе просто нечего написать Ты такой, блин, ну походу реально я 24 часа откатал просто зря за этот день И ты такой сидишь, ну реально грустно Давайте с вами проведем небольшой расчет У нас есть 24 часа 24 часа по 60 минут 60 минут по 60 секунд Получается 86 400. Вот представьте то, что вам на сутки дают 86 400 долларов. Что бы вы делали? Да я бы уверен, то что каждый доллар, каждый доллар вы бы потратили, блин, на то, что вы хотите. Вы бы нашли, куда потратить. У вас бы этих денег не оставалось бы на следующий. до да 100% у вас бы не оставалось, потому что вы бы их тратили, если бы вам говорили, что просто деньги сграют. Если бы вы не знали, куда вы их тратите, ну деньги бы просто так израли. А так у вас, ребят, есть за день 86 400 секунд. Че вы их проживаете просто так зря? Ну, подумайте, как бы их не надо просто так зря прож проживать. Поэтому я пишу эти отчеты, чтобы понимать то, что я все-таки живу не зря. И у меня четко есть разделение на работу, на жизнь, на саморазвитие и на спорт. То, что что я делаю по работе что я делаю в своей жизни, вот, например, у меня когда-то есть дни, когда я больше работаю, меньше уделяю времени на жизнь, есть дни, когда я там уделяю, например, больше на жизнь, но меньше на работу, от этого меняется оценка, потому что в жизни должно быть как-то все скомбинировано, у вас должна быть и жизнь, и работа, и спорт, и саморазвитие, все на таких одинаковых планках, если у вас нет саморазвития, вы, грубо говоря, деградируете. Почему так происходит? Да потому что есть то ли развитие, то ли деградация. Вот такого вот боковика нету. То ли вы деградируете, потому что вы не успеваете за обществом, то ли вы развиваетесь. Поэтому я считаю, что саморазвитие тоже штука важная. Это хоть надо что-то читать. Далее, я прикрепляю какие-то видосы, если могу, короче, вот по тегу я полностью каждый день свой пишу, и за этот год я не пропустил ни одного дня, каждый день у меня был прожит осознанно, я не говорю то, что вам так надо, ребят, делать, вот видите, были дни, когда я просто каждый день там просто работал, у меня спорт был в ноле, потому что я целый день сидел за ноутбуком, и у меня всего лишь оценка дня на шестерку, вот, и были дни, когда вообще у меня была оценка 0, когда я был там очень расстроен, когда я просто на этом расстройстве... Э, еще он накричал на свою девушку, когда я там не поднимаю телефон, ни с кем не разговариваю, когда я ухожу сам в себя, и начинаю, ну, понятно, у меня тоже бывают такие срывы, и тяжело как-то в ситуации э, найти что-то позитивное, и ты такой, все, сел, осел, и все, у тебя жизнь, ну, день ты просидел в ТикТоке, в Ютубе, ничего полезного не сделал, поэтому такие дни, я считаю, они должны быть минимальными в году, и... Ну, как бы, но ну, они все-таки есть. Некоторые спрашивали, как ты бороешься с депрессией. Ребят, если у вас есть отчеты, но ну, а отчеты тут бороться? Ты понимаешь, что тебе надо прожить день нормально. У тебя есть 86 тысяч 400 секунд. Это те же самые доллары, которые надо тратить все-таки нормально. Я, опять же, не хитирую, у вас там нормально жить. Живите, как хотите. Если вам по кайфу ваша жизнь, да, пожалуйста, мне вообще без разницы. И, короче, я делаю это каждый день. Каждый день. И также я делал в 2021 также я делал в конце 2020 года и я планирую это делать и следующий 2023 год это сложно это геморно. да вы попробуйте хотя бы два месяца повести я уверен у вас не получится были ребята которые начинали ну кстати есть один человек который все-таки ведет эти самые дневники вот этот человек он мне даже присылал свой телеграм-канал и я видел то что он пишет эти отчетики и это круто потому что ты видишь то что чувак тоже развивается тоже у него все получается вот например давайте откроем и проверим у него отчет был сегодня видите я же вам говорю то, что чувак пишет, красава, уважение. Он благодарит за каждый прожитый день. Он делает какой-то отчетик, он пишет, что он сделал. Круто, классно, одобряю, вообще красота. Поэтому, хотите следовать по моим принципам? Пожалуйста, не хотите? Да, тоже пожалуйста, но просто эта штука, но ну, как по мне, реально она как-то что-то дает. Поэтому каждый день живу осознанно Я четко понимаю в самом начале года свои цели. Я за эти цели, за их выполнение или невыполнение в любом случае благодарю. Ну, вот так вот я, собственно, ребят, живу. Как я добился вот этих вот бумажек? Я просто делал вот это вот все. Знаете, ты когда вот написал цель, э, там, э, набрать тысячу подписчиков на ютубе. А как ты ее наберешь, если ты ничего делать не будешь? Ну, понятно, то, что ты даже отсюда одной бумажки не вытянешь, если ты напишешь эту цель и ни хрена делать не будешь. Цель это просто как помощник, это, ну, не знаю, это четкий ориентир. А все остальное зависит от тебя. Если ты напишешь цель, ничего делать не будешь... Но, к сожалению, в твоей жизни ничего не изменится Если ты будешь благодарить за все Визуализировать, но при этом сидеть на месте Ничего не получится Я, конечно, могу сказать, то, что это все не работает Это вообще все не работает, если ты не работаешь А если ты работаешь, то все остальное работает Потому что ты даже можешь не писать цели Но при этом ты будешь работать, рано или поздно у тебя получится Я уже вот в этих вот трех Видосах, которые я вам показал Это вот этот видеоролик Вот этот видеоролик И вот этот Здесь я всегда повторял одни и те же слова Которые повторю прямо сейчас Всегда... Можно уйти на прежнюю работу, всегда можно изменить свою жизнь, никогда не поздно, а то я даже от своей мамы слышал, да вот, я там уже старая, мне там уже это, да что это, никогда не поздно, блин, время оно тикает, вот его все не вернуть, все что ты можешь, это изменяться прямо сейчас, вот с нового года, это для вас просто цифра какая-то, то что вы реально, у вас даже есть цифра новая, есть возможность начать с чистого листа, блин, эту жизнь, ну так... Я это уже пошла мотивация, но я просто хотел бы вам все-таки донести, то, что я тоже был когда-то такой же чувак, я вон тоже сидел с таким уже помятым задным фоном, я тоже там ничего не мог сделать, я там ходил 30 долларов было в кармане, но я что, смог этого всего добиться? И не просто так я там этого всего смог, ну получается, все-таки я делал, как вообще этого всего, грубо говоря, добиваться, какие у меня источники, вы тоже все это можете посмотреть, вот мой путь, с нуля до 10 тысяч долларов в месяц, там все мои источники дохода, что я делал, что я делаю по сей день, и это все работает, это же не, не пустые слова, знаете, то, что я там написал, вам придумал, фантики показал, да, ну, это же не пустые слова, это все, видимо, работает, как-то работает, на своем опыте я просто вам хочу это доказать. А то, что вы не знаете, какие у вас будут источники, какая у вас сфера будет заработка, потому что кто-то не знает. Ну я вот не знаю, как найти любимое дело. Ну пробуй. Не понравилось э, дизайн, попробуй монтаж видеороликов. Нет клиентов, пиши просто всем в Телеграме. Мне тоже каждый день по 10 человек пишут, превьюхи предлагают. Да, нету такого дизайнера, который мне подходит. Но есть куча блогеров, которые сами не умеют делать превью. И им нужен дизайнер. Сейчас много тем, о которых вообще можно поговорить. У меня вон друг занимается товаркой, начал делать свои светильники. Все, красавый чувак поднялся. Поэтому, ребят, все в ваших руках. Делайте себе отчеты, записывайте свой день, живите свою жизнь осознанно и увидите, как ваша жизнь начнет меняться. Потому что если вы жизнь в какой-то сфере, там что-то не дотягиваете, это надо подтягивать, чтобы ваша жизнь была насыщенной, полной, удовлетворенный вами, что вы когда проживали, все-таки вы чувствовали счастье от жизни. А счастье это то, это самое главное, как я считаю, потому что счастье ты за деньги не купишь, счастье ты человека не получишь, тебе это в коробке не принесут, счастье это когда ты живешь и тебе просто по кайфу, тебе нравится жить, ты хочешь просыпаться, хочешь что-то творить, хочешь что-то изменять, короче, ребят, Желаю вам в новом году прожить эту жизнь счастливо, осознанно и всего вам самого лучшего. Всем удачи, всем профита, с вами был Макс, всем пока.